Всем привет. Когда я начинала вести канал, я не представляла, куда поведет вообще повествование, куда поведет история. Много существ, много раз, и в том числе много богов. Сегодня будет еще больше. Во-первых, <coughs> фильм Химера, здесь двуликий Янус показан. Также он показан в фильме «Ванильное небо». Вот, кстати, испорченное лицо – это тоже чей-то символ. Это тоже в истории было с кем-то из лидеров, из богов, или как там, не знаю, как называть даже. Здесь персонаж одевает маску. Я не нашла кадра, где он ее надевает на затылок, сзади, на затылок. Это тоже двуликий Янус. Двуликого Януса очень много в искусстве. Меня привлекли вот эти две картинки, потому что здесь коса, как в химере. А здесь рога и такие уши. В искусстве вы можете видеть. Это просто огромное-огромное поле. Разумеется, нам все преподносится, как жили-были древние люди, которые хотели верить, решили верить в этого Бога, потом решили верить в другого. Но в истории было так, что он был... Он был главным богом до тех пор, пока главным не стал Юпитер. Произошло это на границе двух Р, то есть две лет назад. Вот так можно отслеживать историю, что и когда на самом деле было. Больше мне ничего не удалось вот так с гоп-стоп найти про двуликова Януса. Я обратила внимание на историю о нем именно в связи с тем, что его показывали в фильмах. Вот химера и ванильное небо. Если еще где-то найду, то покажу. Короче, вот где-то на 2000 лет назад, предположительно, вероятно, был такой правитель. Дальше. Это еще не все. Есть символ, уже я сказала, испорченного лица. Может быть, ассоциирован с кем-то, кого мы упоминали, а может быть, и с кем-то еще, о ком еще не говорили. Есть символ оторванных рук. И есть, есть 55 правитель, правитель ассоциированный с числом 55. Также, возможно, он ассоциирован с 64,5,8. Это взято из сериала «Бруклин 9.9». 55 – это интересное число. Оно, во-первых, входит в группу чисел, о которой я узнала от Сидика Афгана, когда прибавляются целые числа. 1, плюс 2, плюс 3, плюс 4. И вот 55 и 66 входят в эту группу. И они рифмованные. Во-вторых, 55 делятся на 11 и входят просто в группу рифмованных чисел. То есть, почему я говорю, надо смотреть на группы. Или просто делиться на пять. Две статуи Будды, разрушенные Игилом. Вот эта фотография или рисунок, не знаю, 32 -го года прошлого века. Любопытно, здесь все горы спеширены вот такими вот канальцами, каналами, окошками. Тут все было обжитое, тут люди жили. И уже тогда, в 1932 году, видите, очень много повреждений у этих статуй. Вот так вот, эти статуи, разрушенные Игилом, сегодня они выглядят вот так, имеют рост с волшебными числами. 37 метров меньше статуи и 55 метров больше. Там, где я нашла 55, и вот вспомнила. Это когда в сериале это число просто большим акцентом повторялось. Там дурашливая комедия, и тот начальник умер от сердечного приступа. Тоже, возможно, символ. Видимо, этот правитель погиб. Если брать сюжет из сериала... И это, конечно, уже не забавно, что эти статьи все труднее находить. Еще год назад это было очень запросто. Сейчас, когда набираешь статую Будды, разрушенные Игилом, прочие ключевые слова в картинках, даже не выдает. То есть только человек, который знает, что он ищет, он через статью может это найти. И статьи бедны на фотографии. Затирается вот уже сейчас, Сейчас через поиск картинок это найти невозможно. У меня не получилось, я, я искала через статьи. Ну и подобьем итог, потому что, если это не повторять, то это выглядит как шумовой фон, очень много информации. да. В истории были такие политические деятели, как Двуликий Янус, был правитель, ассоциированный с числом «55». Был кто-то ассоциированный с оторванными руками, был кто-то ассоциированный с повреждением лица. Тоже во многих фильмах, и Пуаро, в фильме «Убийство на Ниле», тоже у него этот символ, повреждение лица. По каким-то причинам об этом снимают, значит, мы или имеем право знать, или должны или буквально должны знать о чем-то таком, о чем вы официально не знаем, с чем-то мы очень сильно не знакомы в этой истории. То есть Голливуд показывает не только о Пацифике, а у него вообще широкий охват. Ну вот надо внимательно смотреть, что где и о чем. Да, и фильм Темный город мне дали посмотреть. Я пока 16 минут осилила, потому что подряд-подряд скриншоты и кусочки фильмов копировать. Я уже не умею такие фильмы смотреть обычно. Темный город город» восьмого года. Чем очень хороши старые фильмы? Простой шифровкой. Там просто наглючим образом 10 500 разбитый аквариум. Был такой эпизод в истории. Разбитый аквариум и прочие, прочие моменты в современных фильмах уже намного тяжелее. Там надо слушать сарказм, там надо смотреть уже детали. Режиссеры развиваются, учатся шифровать более подробно. Фильмы 90-х в этом плане проще. Желтая машина была. Подробнее будем разбирать потом по фрагменту. Тут, ну, на каждой минуте я вам говорю. Кто будет смотреть, и может быть, я допускаю, что следующая вторая половина фильма будет чисто сюжет для склейки сюжета. Может быть, так. Да. Так бывает. Но первые вот минуты, посмотрите, кто будет смотреть. Сплошные символы подряд. И, кстати, вот эти персонажи очень похожи на инженеров в фильме «Осирис». Там, где «Осирис» – это было название корабля. И то, что они говорят, это сплошной шифр везде. К чему я клоню? История была такой, боги существуют, были еще другие боги в нашей истории. И фильмы, как ни удивительно, это не сказка. Важно уметь смотреть. Да, и очень жду ваши комментарии по поводу чисел 37 и 55. 37 входит в группу. Является таким волшебным числом, что умножение на него дают рифмованные 3 единицы, 3 двойки и 3 шестерки в том числе. И еще, если у вас есть какая-то особенная информация под Великому Янусу, потому что я нашла только вот такое, самое поверхностное, тоже пишите. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и до новых встреч.